Сегодня восемнадцатое. Тебя как зовут? Артем. А фамилия как у тебя? Трунтаев. Артем Сергеевич. Год рождения? Не знаю. Сколько тебе лет? Семь. Семь? Да. Значит, ты родился в 2013 году. Сейчас 2020 год. Ну, кому-нибудь привет передай. Привет, мам. Друзья есть? Ну, нет. Нет? Есть только. Только... Только... Ты Артем одиночка? Нет, у меня целая банда, если что а, есть. А, целая банда. <laughs> Понял, если что, говорит. Yeah. Пойдем пока нам колодец. Где колодец? Где вода? Откуда вода набирается? Mm. Так, сегодня у нас 18 августа. Сейчас, сейчас, сейчас сниму колодец. Приехали на новую скважину. Сегодня у нас две скважины, по идее. Кролики. А где колодец а вон я вот отсюда вот сейчас я камеру перестрою вот сзади колодец у нас айфон у тебя с четырьмя камерами ничего себе А, что тут у нас ну 2.53 максимум Три метра до зеркала воды Ну да ну, я в, колод... в колодце вода кончается Откачивается Вон там у нас палки упали И доска ну, ничего страшного Кры... Три года как уже колодец откачивается То есть вода упала, раньше колодец был полный Вода потихонечку ходит, да? Ну пойдем Кроликов посмотрим Собаку держи Здесь нибудь в Да, туда ей в яму копай. Понял. Ну ты туда вот не копает, там видишь это Вот одна лунка, вот вторая Пусть будет Права, вторая. В данных местах скважины по 5 По 4 метра всего лишь И в данных местах жила неустойчивая Скважина может вообще не получиться Все, приступаем К работе К, к работы. изготовлению технологических лунок Говори, приступаем к изготовлению технологических лунок Чего? Я понял тебя, все, пойдем работать Так Начали бурение, первая штанга заходит как в масло. Совершенно верно, Артем. Как в масло. И зачем, и почему. А это что? А это для чего? А это кто? А что делать? Так, загнали три штанги, 4,50. Как раз... В принципе, здесь с самого начала песочек идет вот такой вот. Скажи нам. Ну все. Так, ну, Ушел? Это... Ну, да. подожди, подожди. Ага. Так, ну, сколько глубина у вас а в 4,50. 4? Ага. А ну, вырубай, давай, 4, Так, пробурили 18 метров. А, жилки нету. В данных местах жила где-то на 6 метрах и на 13 с половиной и здесь в данных местах жилкая нога сходит на нет вот в данном случае она сошла на нет на 13 с половиной метрах то есть там был суглинок вот если отступить здесь где-то с километр то на этом уровне на 13 метрах будет водонос но здесь он сошел на нет И это там даже вот, если отступить километр через дом в одном доме получается в другом нет ну, я имею в виду по данной жили Вот Поэтому сейчас мы будем перебуривать на 6 метров На колодезный уровень Без вариантов Александр сходил, замерил зеркало воды В данных местах, когда такая ситуация Надо, надо обязательно мерить зеркало воды Вот в колодце до воды 4 метра а Для чего это делается? Для того, чтобы Фильтр, фильтр скважины Опустить ниже зеркала воды Чтобы он не цеплял воздух И чтобы вода Шла стабильно. Поменяли воду мы, буровый раствор слили. Вон сколько глины было, видно, да, вот, вот она. Видно, как а, стеночки подзамылись, вот, вот. вот То же самое происходит под землей. Вот он ствол скважины, который мы бурили. Вот они, штанги, достали мы их 18 метров. И сейчас будем перебуривать. Станем на 6, как раз до зеркала 4, 2 метра сверху будет запас. Должно все быть идеально. А вода может идти рывками, э -э, небольшой напор, но все будет стабильно, как правило, в таких местах. Вот поэтому. Что получилось у нас? Сделали, скажем так, разведку, чтобы не промахнуться, не прокараулить жилу, которая могла была быть в метрах на 13, на 15. Вот, жила не оказалась. И будем бурить уже на ту жилу, которую мы нашли при первом бурении. Ну вот здесь вот, на 6 метрах. А насколько он закончился? На 5,50. Ну, вот, полметра в глину зайдем. Вот он здесь, какой был. А с каким а он, пошел? Трех. С трех ну, пошел? он пошел? А, с трех пошел? На первый даже трех я пошел. Вот он. Вот у меня многие сейчас. Сейчас куда он? Хотелось... Многие мне присылают фотографии Это... водоноса. Спрашивают, какую сетку подбирать, как вы подбираете. Пропустит, не пропустит ваша сетка. Вот данный песок, вот сейчас я покажу, чтобы было видно. Вот. Фракцию видно, же, да? Вот P52, наша, наша, держит, держит. Вот, мы сейчас будем вставать вот сюда вот. Вот. Еще раз. Давай отойди из тени. Выйди из тени. Вот. Видно песчинки же, да? Вот этот вот песочек наша сетка будет держать. Который мы отправляем ребятам. Что, бурим? Все, приступаем. Так. Обсадились на 6, нет, на 5,80. 5,80. 5,80. А -а -а. Рядышком пробурили. Вот, первый раз были здесь. 18 метров. Второй раз вот здесь. 5,80. Ну вот видно, да? Вот такой грунт. Все, соединяю. Так. Соединяю, соединяю. Секундочку, не торопи так соединились Александр пробует поставить насос, закачать воду, хотя скважина еще не обвалилась, скажем так. Компрессором воду не выкидывала. Но такое бывает иногда, насос ставишь и вода идет. Сейчас посмотрим. Холодная, нет? Сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу зачистить. У нас есть время. Короче, вода не холодная, пока и идет. Ну что, Не считаешь? Холодная. Холодная. Вот, засекайте время. Пока будем слаживаться, чтобы она не кончилась. Ну, как правило, 3-5 минут, если не кончается, все, она уже не кончится у вас. Если кончится, то -то... Нет, да я мы, я мы всегда говорим, вы не, не переживаетесь. Мы всегда на связи какие-то вопросы. Мы с 2007 года будем. Если трубу в верхней дернете, то она не кончится. Да. Дай, попробуй воду, подожди. Попробуй воду. Она будет такая же, как в колодце. Не галди, в колодце не такая. В колодце кислородом обогащается и отстаивается. Но, в принципе, достаточно неплохая вода. До этого она пока еще прокачивается. От нашей глины она мутная. ну вот компрессором воду не выкидывала фильтр не обжался сверху булькотило при прокачке поставили насос, вода пошла вот о чем я и говорю то же самое было у Володи Абрамова на живом тренинге тоже скважина неглубокая это метров 7-8-9 и компрессором воду не выкидывает труба туда-сюда входит ее не обжимает до тех пор, пока не поставишь насос. Насос ставишь, там обжимается все, и вода идет. Так что все нормально, вода пошла. И слава богу. Поставили левого насос. Пойдем покажу такой напор, значит идет. Свой сняли. Важно про Слив нам с собой надавали, вот варенье сварим. Ой, красота! беспокоит. А мы можем, мы можем сейчас подъехать просто посмотреть, где. Можно же будет где-то сделать, да? Объем работы глянуть. а ага. Ага, так, а какой у вас там адрес э, точный? А, молодежная 7, да? А. Это как хутор называется? Молодежная 7. Все, ждите нас. Мы где-то, ну, минут через 30 подъедем, наверное, 20 может быть. А, все, ждите нас, а. Ага. 18 августа, скважина первая пробуренная, обесинская скважина получилась 6 метров. В данных местах, как я уже говорил, водонос нестабильно залегает, есть он на 13,5 метрах и на 6, и на 4. Вот. Сегодня мы пробурили 18 метров, искали второй водонос, его там не оказалось, на 13,5 была маленькая-маленькая жилка, но она больше как бы глинистая такая, скажем, суглинок. То есть в данном месте жила а, сошла на нет, то есть не было водоноса. У людей есть колодец на 7 метров. А, хорошо, что в данном месте статика, зеркало воды 4 метра. Вот, а, и при бурении а, на 6 метрах, там а с 4,5 до 6 был водонос. Вот туда мы потом и перебурили. Когда пробурили 18 метров, было очень много глины, а, залили буровой раствор залили чистой воды и рядышком отступили перебурили на 6 метров потому что если бы мы поднялись бы сразу на 6 метров в этой 18-метровой скважине то воды бы не было потому что в процессе бурения жила которая на 6 метрах была она бы все впитала очень много глины глинистого раствора и потом воду бы не отдала и скорее всего мы даже ее не прокачали бы поэтому в таких местах если мы дальше ушли было много глины и жилка слабая ее немножко то лучше перебурить заново на этот метраж и встать точно на этот уровень, что мы сделали еще что примечательно в данных местах вот сегодня, Спасибо, Елена, да, на сегодня после того, как мы пробурили 6 метров встали туда, компрессором воду не выкидывала. вот то, что вы на видео видите это выкидывает воду, ту, которую мы закачивали в скважину то есть мы с бочки подлили воду в ствол скважины и ее выкидывала компрессором потом ее выкинуло и и шел чистый воздух, сверху бурлило, то есть скважина не обсыпалась. Те ребята, кто будет скважину, не понимают, о чем речь. Чтобы пошла вода, надо, чтобы водонос обжал фильтр, и тогда сквозь него упадет вода. Сегодня в данном случае фильтр не обжимался, сверху булькотило, было слышно, и воду компрессором не выкидывала. Такие места существуют. Мы поставили насос на данную скважину 6-метровую, и он закачал, и вода пошла. Вот, поэтому нужно это иметь в виду, что такие места есть И отчаиваться не надо, если сразу вода не пошла, если компрессором воду не выкидывает а То же самое у нас происходило по Володе Абрамова на даче на живом тренинге Вот кто там присутствовал, тот может помнит, что там скважины по 8, по 7 метров, по 9 а, тоже Сергей, добрый день Компрессором воду не выкидывает а, это Александр, ну вот мы освободились До принципе, тех пор, подъедем, пока потом... насос не хотя бы Хотя бы глянуть Так что вот. Такие дела. Так, это же через Фаминский ехать, правильно, к вам? Едем на вторую скважину.